То, что сегодня происходит, это не выборы, а противостояние, — цитирует дмитрий в радиостанции «Радио Свобода». По его словам, ни один из кандидатов в президенты не имеет абсолютной поддержки избирателей, и поэтому в Беларуси должен состояться второй тур выборов. Если же будет объявлена победа одного из кандидатов в первом туре, отметил политик, он намерен подавать жалобу. На избирательный участок Дмитрий приехал на велосипеде со своим сыном. На руке у него была белая лента. Кандидат в президенты сообщил, что в течение дня планирует посетить другие избирательные участки и поддерживать независимых наблюдателей.